что такое туннельное зрение и как в него не попасть, то есть в это туннельное зрение. Ну, разберу вам, например, на таком примере, как человек потерял работу и он начинает, человек тревожный, и начинает себя накручивать. Он все время думает, вот я потерял работу, и что мне теперь делать, как мне найти другую работу. И вот эти мысли он все время себя накручивает. При сильной тревоге получается, как бы отключается одна часть мозга и включается вторая часть мозга. То есть человек в спокойном состоянии может думать, а в тревожном состоянии он либо плохо думает, и у него получается вот такое как бы загон. То есть вот этими мыслями, а что делать, как, как, как, как. Человек себя вкручивает, раскручивает, раскручивает, тревога усиливается, усиливается, усиливается, и вы попадаете вот в такой момент, он называется туннельное зрение. Туннельное зрение это когда человек видит только на 36 градусов. То есть это примерно получается вот такая штука. У вас сужается зрение и оно становится как бы э, узким. И будет у вас критический ответ что все плохо, и вы как бы упираетесь в стену. При спокойном мышлении работает другая часть мозга. И там получается 210 градусов человек видит. И то есть мозг тогда находит ответ на волнующий вас вопрос. Вот как это происходит. То есть при тревожном 36 градусов вы попадаете в туннельное зрение... И упираетесь в тупик выхода нету при спокойном мышлении мозг всегда на 210 градусов всегда найдет ответ что делать когда вы попадаете в туннельное зрение то есть это как бы идет самонакрутка себя вот этим тревожным мышлением в этот момент наша задача это остановить это мышление Способы остановки мышления я уже рассказывал, это как бы скомандовать мозгу «стоп, хватит», либо сфокусироваться на какой-то другой предмет, то есть перещелкнуться вот с этого мышления. И когда вы перещелкиваетесь и тревога у вас опускает, опускается, тогда можно найти рациональный ответ на вашу вот безвыходную ситуацию. Вот зная эти моменты, как это делать, вы сможете э, не попадать вот в это туннельное зрение. У меня оно пару раз происходило и такие интересные вещи, кстати, тоже было э, как бы про работу сложности. И я попал в такое туннельное зрение, но... Стоял знакомый и как бы со стороны сказал, ай, ерунда, там, сделаем так. И у меня получилось, я переключился на его ответ и как бы меня перещелкнуло вот с этого туннельного зрения. То бишь вы поняли, на туннельном, на сильной тревоге отключается... По-моему периферийная часть мозга И включается лимбич, лимбическая часть мозга То есть при периферийной Когда человек думает а Лимбическая там уже как бы вот Он либо плохо думает Либо вот таким загоном вкручивается То есть тревога вкручивает человека В попадание вот этого туннельного зрения Вот вот что я вам сегодня хотел рассказать про такие моменты. Ну, я бы их назвал, как называется, загон. То есть человек сам себя вкручивает до такой степени, пока не своим мышлением не упирается в стену, как бы безвыходной ситуации, все как бы тупик и как бы он больше других ответов не видит при туннельном зрении. Так, все, спасибо, что я вам хотел рассказать сегодня в моем ролике, вот, про эти, про туннельное и периферийное зрение. Спасибо за внимание, до следующего ролика.